Уважаемые коллеги, те, кто только начинает свой путь в хирургической стоматологии, а в частности в имплантологии, и те, кто уже имеет опыт и желание усовершенствовать свои мануальные навыки, хочу предложить обсудить на нашем курсе достаточно актуальную тему в современной имплантологии – это метод дентальной имплантации с одномоментным поднятием на гайморовые пазухи. Тема достаточно узконаправленная, но часто встречается в ежедневной практике врача-стоматолога-хирурга. Речь пойдет о методе дентальной имплантации в боковых отделах верхней челюсти с дефицитом костной ткани и о методе решения этой проблемы путем поднятия дна гайморовой пазухи так называемой операции открытого синус-лифтинга. Вы узнаете плюсы и минусы методики по одномоментному проведению имплантации в сочетании с открытым синус-лифтингом. Разберем долгосрочные клинические случаи данной методики, Обсудим типичные ошибки планирования и проведения операции открытого синус лифтинга. Вы получите теоретические знания и научитесь на практике применять данную методику. Готов поделиться своим опытом, своими успехами и ошибками, накопленными на протяжении 15 лет. И вы сможете и начнете проводить операцию имплантации с одномоментным открытым синус лифтингом в своей ежедневной практике.